Мужики, за время, пока я снимался на канале, скопилось достаточное количество подходов, которые не заканчивались свиданиями или взятием номеров. Но сами по себе подходы интересные. Например, ситуация, когда я подходил к двум привлекательным девушкам, но обоих оказывался парень. Или еще какие-то нетипичные ситуации. Также в описании к этому видео будет ссылка на наш очередной мастер-класс по знакомствам и свиданиям. Там вы сможете пообщаться с нами вживую, задать нам вопросы. Мы расскажем часть из техник, которые мы используем на свиданиях. Записывайтесь. И приятного просмотра. Ставьте лайки этому видео. До новых встреч. Стойте. Один быстрый вопрос. Это не твоя девушка? Я просто стоял там, разговаривал по телефону. Вы спокойно прошли мимо меня. Мне понравилась ваша подруга. Могу я с ней 5 секунд пообщаться? Я там уже. Ну, воспринимай как комплимент. Стой, не пугайся. Стоял там, разговаривал по телефону. Вы прошли мимо меня. Мне понравилась ваша подруга. Могу я с ней несколько секунд пообщаться? <связать> Блин. Ну, тогда да, комплимент <связать> тебе такой. Стой, не пугайтесь. Прошел мимо вас в ту сторону, увидел, как вы фоткаетесь. Ну, вы мне понравились, такие миленькие. Я решил вас догнать. Сергей. Приятно. Сергей. Елена. Елена. Наталья. Вот скажите мне, обычно девочки ходят парами и одна типа подруга красивая, другая страшная. Кто из вас страшная подруга? Кто если скрывается? Вы, если вы скажете, кто из нас страшная подруга, да. мы тут же уйдем. Вот я и говорю о том, что что-то нету. Я здесь недалеко работаю, решил хоть выходной день, но заехать, надо еще встретиться с коллегой, вас увидела, Вы, наверное, по магазинам? Да. Какие-нибудь женские вот эти магазины, типа там виктория Secret, ну, там вот это. Вы могли догадаться по а, что... Не успел догадаться. А, и часто вы здесь живете недалеко? Нет, далеко же. но шопитесь именно здесь, потому что ну, здесь, здесь хороший здесь ТЦ, не да? Да. Вот его расширили, я помню, когда был, ну, был маленький, был не очень. Сейчас прикольно. Такие подобранные подруги: одна типа блондинка, другая брюнетка. У вас есть третья подруга? Третья подруга рыженькая. Вы ее забыли сегодня взять, да? Нет, прям смотрите в корень. Слушайте, я хотел сейчас перед встречей пойти попить кофе, взбодриться. Вы можете присоединиться? Покушали. Покушали. Вы что? Мы уже покушали только и идем ну, назад. Ну, за компанию. Так, а тогда... я не знаю, тогда нас уже планы. планы. Отвечайте, у кого нет. Э... Ну, я вижу не замужем, у кого нет у парня. Вы нормально. нормально, вы знаете, вот эти две недели. Нет. Меня... Не В смысле, ну, это.. Так, какая есть, страшная, какая это была страшная шутка. Была. Это была шутка. А по поводу не замужем, Конечно, ну, вежливости. Нет. Ну, ты, замужем, ладно, ты вот. Жирная, колец, нет. Так. так. А, не, ну, серьезно просто, если у кого-то парень, то, ну, из мужской этики, ну, нельзя так просто говорить, там, типа, дай номер, там, пообщаемся, то есть, если Но парни оба нет. Заняты. Оба заняты? Да, Сергей. Да, заняты. Нет, бывает, как бы, заняты, а бывает, прям, типа, два месяца встречаетесь и, типа, заняты, да? Ну ладно, в общем, как зовут этих... Как зовут? Снипчиков? Да. Ну, зачем? Они, Они только не знают это. Передайте им, Снипчиков. что вовремя успели ухватить вообще, а и пусть держат. Ну, да, хорошо. честно, обязательно, вот эти слова. Да-да-да, удачного дня тогда, девчонки. Ну, спасибо, Пока. хорошо. Стой, я шел к центральному входу встретить товарища и увидел твою подругу. Она мне понравилась, дай мне с ней 5 секунд пообщаться. Ладно, Сергей, Настя. Настя, я понимаю, что очень резко. Вот. А вы идете тут на мероприятие посмотреть, тут какой-то кроссфит, просто по магазинам, да? А, не знаю, ты какая-то позитивным настроением заметил твою Мне улыбку? Мне кажется, что нет, это абсолютно не так. То есть нет. ты абсолютно всегда такая, или ты была в супер негативном настроении? Нет, я грустно стояла. Грустно? Да. Что-то случилось? Ну, такое, знаешь, выходной, суббота, но то ли погода изменилась, и э, я тоже такой вроде бы выспался, но я бы еще поспал. Да, ну, Что-то такое. Что такое, да? Уже не студент. Такая старая? Если так, можно сказать, да. 22. Скоро Тебе повезло, да? То есть попала в женский коллектив, где таких нету таких, знаешь, сучек, которые бывают такие злые, за глаза что-то говорят. Бывает такой мягкий коллектив, когда все дружат. Да, у меня не... крайне приятно. Прямо хорошо, я так и не угадываю, а чем занимаешься? Я близенького компанера. А я видеосъемкой занимаюсь у меня. Ну, рекламные ролики. Вот такая тема. Слушай, давай мне надо бежать. Я... Наберу тебе на неделе и позову попить чай. Ты во сколько заканчиваешь? Вы хотя бы камеру бы убрали. Что? Стойте, не пугайтесь. Я там стоял, разговаривал по телефону. Вы прошли мимо меня. Мне понравилась ваша подруга. Могу я с ней пять секунд пообщаться? твоя? Мы. Ну, воспринимайте как комплимент. Хороший выбор. Стойте, не пугайтесь, господи Стоял там, записывал голосовое сообщение другом. Вы прошли мимо меня Ну вы мне понравились, такие миленькие Я решил вас догнать Обычно как бывает Обычно подруги ходят вдвоем Одна красивая, другая страшная Вот кто из вас страшная подруга? Вот никто как раз Стойте, Сергей Сергей Алина. Алина, очень приятно Фу, я здесь был по работе, сегодня я здесь рядом работаю, пришлось заезжать, а вы, наверное, ходите э, по магазинам. Вы не сестры? Есть. Подруги, да? И, наверное, шли в какой-нибудь там, что там есть, Виктория Секрет? Женский тоже. такой магазин, куда женский, не знаю, рай, что ли, туда все, по-моему, ходят закупаться всяким бельем там и так далее. Вот. Вы Мне кажется, вы студентки, курс второй. Первый. Третий. Третий? А, по миленьким девочкам никогда непонятно сколько лет. А, слушайте, у меня на самом деле буквально 10 минут. Я собирался уезжать, но перед этим я собирался попить кофе. Вы можете присоединиться. 10 минут. Спасибо. У нее есть парень, да? да. У нее тоже. Так. А, мне это не устраивает. А, смотрите, ну парни бывают разные. Бывает, когда, а, типа, это та самая большая любовь на всю жизнь. А бывает, когда типа, ну, кто-то, кто просто приставал. Я помолвлена. Помолвлена, да? Я, и, на всю жизнь. Я вас... Ты уверена? 100%. Ладно. Воспринимайте это как комплимент. Рассиваю, да. Вот. А... И имейте в виду. К вам будут хочу. подходить, парни. Еще вас. К нам сегодня уже подходили, серьезно? Ну а зачем было так краситься и одеваться? У меня был сегодня праздник, просто она меня выписала в магазин. Ладно, удачи, девчонки. Спасибо, Спасибо большое.